В 2020 году из-за пандемии люди стали задумываться, как можно зарабатывать, не выходя из дома. Начался бум криптовалют. Стоимость биткоина уже переварила за 48 тысяч долларов. Хотите узнать, как круто заработать на этом рынке? Компания Linet Group – это первый и единственный оператор по продаже подписки на рецензию для обмена криптовалют. Мы поможем вам получить от 100 долларов в день до 97 тысяч долларов в месяц, не имея опыта, специальных знаний или больших денег для вложений. Давайте посмотрим, как это работает. С помощью LENET всего за 24 часа вы получаете все необходимые инструменты для старта. В вашем телефоне появится личный криптовалютный обменник с вашим названием. С этого момента вы сможете давать ссылку на бот-обменник своим друзьям и партнерам. Они пользуются бот-обменником, а вы получаете от 10 до 20% от обменных операций. Прибыль выводится прямо на банковскую карту. Линет дает вам гарантию чистых сделок и проверку цифровых активов, поэтому вы можете быть спокойны за безопасность операций. И все это в удобном для вас мессенджере. Расширяйте свою сеть, приглашайте новых людей и получайте от 14 до 27% дохода с каждой продажи лицензий. А как же карьерный рост и премии? Мы предусмотрели и это. Накапливайте бонусные баллы, достигайте новых рангов и получайте свое вознаграждение. Так что же нужно сделать? Прямо сейчас переходите по ссылке и начинайте свой бизнес вместе с нами.